Порошенко сегодня, похоже, окончательно развенчал созданный им же образ президента мира. Выступая с годовым отчетом в Раде, он ни разу не обмолвился о необходимости выполнения минских соглашений. Практически вся его речь касалась укрепления вооруженных сил для продолжения войны с Донбассом, естественно, с помощью Запада. Говорил Порошенко о реформах на европейский лад в правительстве, судебной и правоохранительной системах. И для большей убедительности будущий год объявил годом английского языка. Правда, судя по кадровым предпочтениям украинского президента, звучать он будет явно с грузин. Акцентом. Виталий Тукин, а реакции Рады. Президент Украины Петро Алексеевич Порошенко. Давайте его привитаемы. Рука на сердце в глазах уверенность. Украинский президент хотел смотреться решительно. Но судя по шуму в зале, не все в Раде были ему рады. Едва он поднялся на трибуну, кто-то из депутатов закричал: продай заводы, имея в виду предприятие Шоколадной империи Порошенко, от которых тот обещал избавиться, но пока все при нем. Дорогие... Украинские народы, присвети отцы. Порошенко совсем недобро посмотрел на крикуна и определенно его запомнил. Вот он, тот самый дерзкий депутат Владимир Поросюк. Он еще плакат хотел в Раде повесить с вопросом, почему Порошенко не закрывает свой завод в России, но ему не дали. Он докричался до президента с места и демонстративно во время выступления ушел. Порошенко проводил Поросюка из зала еще более недобрым взглядом и добавил в голос Стали, очевидно пытаясь доказать. Он не какой-то там хозяин кондитерских заводов, газет, пароходов, а президент страны. Но что сейчас важнее, верховный главнокомандующий. Слова «война», "Донбас", «армия» звучали в его выступлении чаще всего. Сейчас в зоне АТО защищают Украину более 50 тысяч украинских героев. А общую численность вооруженных сил страны мы доведем до 250 тысяч. Сегодня нам есть чем защищать родину. Порошенко, который, принимая присягу, называл себя президентом мира, похоже, об этом позабыл. Говорил о необходимости еще и еще увеличивать финансирование армии. Призывал воевать на Юго-Востоке до полной победы. Сказав в послании о том, что неминуемо возобновятся боевые действия на Донбассе, и мы знаем по сводкам с места событий, что там начались действительно массовые обстрелы, Порошенко, по сути, уничтожил формат. Урегулирование Минск-2. И это сделан именно он. Про минские договоренности и обстрелы мирных кварталов, которые ведут украинские военные, ни слова. А еще обещал кадровые чистки в Минобороны. Некоторым генералам, мол, там давно не место. В Система управления в Министерстве обороны закостенела, словно сейчас еще времена Ворошилова и Буденного. Титаническая работа по реформированию вооруженных сил будет продолжена. Она успешно началась, но еще очень и очень далека от завершения. О реформах Порошенко сегодня тоже говорил очень много. Кроме армии, готов решительно взяться за внутренние органы. Там, оказывается, процветает коррупция. И бороться с ней, с грустью сказал президент, не получается. Вот он собирается менять начальников, в том числе на иностранцев. Началось принятие законов, которые регламентируют реформу Министерства внутренних дел. Они отделяют силовые структуры от политических, создают муниципальную стражу и новую полицию. И, кстати, ее будущим начальником я вижу такого человека, как Эка Сгуладзе. Сгуладзе – это очередной гость из Грузии, точнее, гостья. У себя на родине была зам замглава МВД. До нее Порошенко успел посадить в кресло главы Одесской области Михаила Саакашвили и назначить еще нескольких бывших грузинских политиков на посты советников правительства – Которая, кстати, работает плохо, и не только оно. Мы часто пытают. У меня часто спрашивают, доволен ли я работой правительства? Конечно нет. Доволен ли я работой Верховной Рады? Никак нет. Скажу больше, я недоволен и своей работой. Знаете почему? Потому что народ нами не очень доволен. Еще были классические для Порошенко фантазии на тему скорого вступления в Евросоюз. И вот тогда-то, по его словам, украинцы заживут как люди. На том и попрощался, так же, как и пришел, положив руку на сердце.